Что слушаешь, сынок? Тебе не понравится. Почему бы и нет? Нынешняя музыка мне нравится. Матерь Божья! Сплошные сортирные звуки. Ты понимаешь, что ты поехавший? Что Все такой сердитый человек? Не я, блядь, поехавший. Не он, блядь, а ты! Предел у нас стал моего внимания. Ну ладно,